Все уходим на метку движения вправо по, по железке не идите Полностью вправо Сейчас надо найти откуда они шли Очень много прибегало Да не спи Водителей снял Ты как, здесь? Да. Бежи сразу в точку. На последний этаж вверху. Здание завода. По лестнице там вверх. Знаешь ли или нет? Да, Там да, да. я такое центр, центровое. Ты загрузился же? Да, гружусь. Я создал отряд заходи быстрее. Ко мне, кто загрузился, я Жеки продам скотного. Бегите быстрее. Э Эрик, ты знаешь, что делать тогда? просто заспамьтесь шпротка тут, нет? да, я зашел куда ты что тут делаешь? я не знаю, меня просто никуда не распорядили ну а ты вообще спросил? нет? еще куда? ты возможно сейчас лишний будешь? потому что ты поставил метку в последний момент ну грузит, ну шо я тебе рожу его быстрее или как. То, что не выйти. Подожди, каждый. Иди пока. Дырай пулемет. Ты же не пулеметчик, возвращай. Да, блять, куда, реально. Спросил бы хотя бы что параллельно. Пока что берешь медик, все, что тебе можно дать. Либо стрелка обычного затрону. минометы минометы очень сильно в делают точки больно. командир я спавнишь на буду искать их слышу минометы да иди за миномета миномет это приоритет да, ищите их слышишь справа тебе, DVD слышу их жек на мне заходит пехота с автоматикой Вредите, вредите вот сдавай ко мне Миномёр, Один можно Они быстрее настрелили. убрать Они Он заложил деньги Идем ставить на да. Чтоб продолжать возбуждать? Еще поддать мины, но я думаю ост... последние. Они закидывают. надо просто. выкопать их. Выкопать их надо. Все отлично, минометы, если убрали, отлично. В Ребята, точку двигаемся. Двигаемся с... налево, налево все уходим. если есть здание, то здание надо, надо забрать. меня убили я их убил тоже две у них две машины логистики взорваны они перемещаются к бам они просто бежали к базе ралик он пацаны Раллик пацан ралик первую точку блин. поступайте у них командир зашел, а наш отра почему-то не зашел. Да. блять, если ты отошел, блядь, в самом начале, ты мог бы дать просто зайти в отряд, сказать. я бы зашел бы за командира стороны. не просто, блядь, ушли. Нашл. Шоука. Я мне -то с точки выбили. Уходите на запад, пионеры. Я... Пионеры, Пионер... Пионер базука, уходите на, на дальний запад. Остальные тоже, кто умирает Вставайте на этой самой На, на точке и уходите на запад на метки. Противник уже на точке Жека На нашей На мне, Эрик Будда, на мне будет Бравский на да мне. На б... да мне будет буду, закинь, игра. Взорвал? Да, взорвал раллик. Вот был возле Есть. этой мачты. Возле мачты. В бункере стоял. Жека задзе. Полежи пока. Уходите все назад. Давайте с МСП, с верхней западной МСП все вставайте на метку движения уходить. Все встаем с МСП западной. Мы можем сейчас зайти Я в опять город. Слышу. Взорваю. Взорвал. Заходим в город. Заходим город. Медик останься на на зданиях останься. Просто Рейд, чистить, вылезь на башню На башню вылезь, посмотри пиной, Окей, окей, На, на радиостанции. Да, хорошо. Слева от нас, слева. На мне двое же с задистом. Э, на мне, переулки, побежали дальше. Блять, пока я пил воду в мусоре Прямо на этой дороге будут радисты Они сзади и там, где девяти На двух сторон Жека, Жека, сбоку Двое там сбыл Убил, убил У меня еще двое. Гранату гранату. Быстрее меня прям гранату. Бля. Yeah. На ралике вставай. Да, Выдам вот да, мне сейчас. Бил? Они поднимать своих. Они сейчас своих поднимать будут. Ралик красный, да, ралли красный. Убил его? Да, блять, да, да. Бар ебаный. Бар, блять, не убили ты. Я на ралике убил. Это с метки атаки идет. А не пришли? Да да, да, да, да. На ралик пришел, сзади. Да, да. На раллик сзади. Нет. На раллик ради... сзади шел. Я его убил. Там еще да, пара Осторожно у вас. Ребята, они от вас пошли Поднимите. в город. Вы, вы их догоняете? Они в город заходят. Они... Опять сзади, опять сзади. Они сзади ходят, ребят. Жека, они, они, они, они, они, сейчас, сейчас, они с первой точки идут, прямо оттуда вышли, я убил там одного куда ты сейчас смотришь? жду по помощи Хил. бута, слева от тебя, слышишь, враги лежат вон, бегу слева от а, тебя где ты... в стороне майна. я спавнюсь на МСП, может лучше? или так добегу, тогда поднимайте меня быстрее Приходит оттуда, оттуда приходит. Сверху тоже еще. Э -э, пионер, уходи на ищит. Уходи за, за этими. За... Радисты мне поднимешь или да. нет? За минометами. Все остальные концентрируйтесь на меткой атаке. <рис fuels> а, бежит, откуда он бежал. По дороге сейчас бежал. На вас бежит один. Там еще одни Эрика бегут. Убили. Да, они бегут с мэйна. Они вереницы с мы набегут. ралли красный, ребята, у вас ралли красный только. Чтобы... Кто-нибудь поднимите, пожалуйста. Сейчас, сейчас, погоди, я встану, на... да, да. Блядь, надо. Дан, да. Блять, уже быстрее саму вставать, покажет. А, нашел обычную машинку. Не вставайте, ради вставай на, на западные. Хотя. Спасибо. пока все Бла-бла, на нашей мысли едет очень быстро какой-то танк я слышу миномёт, ЖК туда отправил, там еще значок mm -hmm. ФОБы уточнить ли там ФОБа или нет? что там? медик, медик, ходит к тебе на радиус вышку. Кто? на кого сходной перебор? на меня. А тебя. можешь уточнить у Лагиса Вот такая, он по Подожди, полю бежит могу. на меня. Выбежал на меня по полю. Автоматчик. Да я, понял. я гранат. Они занимают радиостанцию Да, они сейчас в округе ищут вида наши МСП заблочено блядь. На блядь. Передай назад Ой, Не я... могу тебе передать, подожди Я бегу по полю Жди Вы не нашли? МСП разблочено с машина, нашел рядом с ними. Я нашел логистику, которая заблочила нашу за МСП На Короче уже за... Вы нашли вот эту, что здесь была или нет? На западе от раллика. Откуда они идут? Мы не нашли, откуда да, они идут. Прямо, прямо на мне стоит машина, прямо на мне машина. На мне машина, прямо. Я. Спасибо. Американцы. МСК или что? Просто машина, похоже. Нашёл, Ради сейвся Ради сайвся, полностью уходи вверх. У нас сейчас будет долгий Ралик пропадет, короче. Жека, слышишь, ты дашь что на сейф сейчас будет Фоба стоять? Жека, на там, меня там прямо уже нету, города, куда, куда я смотрю? Скажу, что там сейчас Фоба будет стоять. Пусть займет туда Потому что мы не в точке минута. Они сюда эту логистику привезли логистику. А, На мне минометы. Жека, поставь точную метку Прямо на меня угу. это, это... Ты сможешь обновить Артиллерия с их стороны. Уходим в город, ребят. Жек, еще тебя перед я. тобой север. там один на башне сидит. На ушке. Они а, нашу ралика перестали идти, да? да? Передо мной здание, передо мной союзник, помедленнее. снизу очень много снизу идет вставайте про это говорит вставайте с литралика я подумал мы сейчас будем сливать точку ралик у меня слева взрывайте ралик отходи, отходи. Э -э -э, у меня меня прямо мне там суд справа тебя будет блин лут лаги нахрен меня тоже минута тридцать, ребят тридцать, раллик на Буду, он на дороге стоял или где он? а вот а МСП ближе не получалось подвести? нет, да там есть, красная есть, зона все, уходи, уходите, уходите, уйди, уйди, уйди, гранату сейчас. ну идемте, Идем, еще может вот шипа, успей шипа, арта на мне начинается, не подходите ближе на мне прям противник все, захватили они входите в го Для... Жек, мне кажется, да, заканчивать. Радок, да, играть открыто Вон слева. Это бессмысленно то, что мы сейчас делали. Ребят, давайте занимаем бэк ярцы и все. Воюем в городе уже. Бессмысленно вот это опять всё, заниматься. Отметки 67 и 80. Противник идет в вашу сторону, командир. Включайте. Медик, аккуратнее буду. Буду тут впереди противника я убил. Они могут его поднимать аккуратнее, смотри. уходите Джека сзади тебя! Блядь, Джека, ю... пионер уходи с бла-бла, э, туда на запад пионер ты должен бегать вот сейчас из бла бла вместо. так вы тогда бегайте в точке они как блядь, Ход... сейчас уже на втор... противник еще двое здесь на метке 80 будет осторожно сейчас будет справа от вас пулеметчик <связи> а один мой, перевези перевези куда перевезти нет, просто. просто западный, да, 7, северный, точнее, поставить, да? Блабла, смотри, вот дальше, возможно, вот куда Жека я сейчас, век, движения, там возможно Фоба будет авражеская, возможно. Вот. Жека, еще раз говорю, Доехала да, логистическая машинка, я ее так и не смог нам Ребята, в точке не тусуйтесь, я говорю, двигайтесь. Жека нашел на мне миномет. На мне, прямо на мне. Один. я же говорил, что там кто-то был. Я его выкапываю, но где-то, возможно, еще. Может это точка была, может нет, но я его выкопаю сюда не надо бомбать. А бэк ярд заходит за сенор за свет Бабла, ты МСП пропустил. Блять, ну Видишь, я не передо, могу. Быть передо, во всех мной, мест... передо мной еще раз смотри на меня, ну, передо мной, метров сто. Ну я МСП везу. Ты, ж... ну, ты можешь ее взорвать ладно, идти? Сейчас вот меня ебнут и МСП ебнут. Ну ладно. Сейчас теньки заложу. Уходите За, на метод да, движения. На метод надо пуску, найти пуску, противника, пуску, ребята. Вот берег, у тебя где-то раллик должен стоять. Нет, это буду впереди. У противник Вижу, вижу, Алекс Жива одного пертинца смотрю как он бежит бежит отсюда откуда-то вот я сейчас нашел О, у меня нет заряда единственное что я иду ну блять я не могу тут выехать блять зачем да, не вези далеко и оставь ее там же. да успокойся ты блять Джека на метки движения двигаешь, нельзя Фоба? Я назад. смотрю прямо на Фобу. Да, верно. У меня нет гранаты. На мне противник поднимает своих. Перезаряжается. У меня есть идти, Фобла. Да-да, я жду контроль. Раллик двигается. Все закончилось. ЖК обновлять. Подожди, подожди. Будок, медик, будто к медику бежи, у него противник. Он обходит дом, с другой стороны, будто сейчас на земле будут выходить. Так, ты не на ней, ты рядом с ней, правильно? Прямо вот смотрю на нее она метров 5 впереди Я бегу, ты меня просто направляешь Если я не увижу Я вот смотрю, вот на меня прям беги Она за заборчиком в кустах вот здесь Направо, направо Прибегаешь, да прибегаешь да, да. Земский. один попытался. Все взорвано. Да, все взорвано. взорвано. Сзади, сзади, сзади зади. Надо нашим быстрее помогать на точке, на бакьяржке, на, точки, на, баке. на баке. Забор, забор. Мы, у нас снизу, я думаю, заходят. Жека, у них нет танков вообще. Надо брать ФГ. Я ну, же бери. говорю об этом, блин. А, смотри, после смерти дивидии бери ФГ, я не да, пионера. Да да. да, да, да. Они снизу заходят, ребята. Нам не были. было блокировки. Понял, давай блокировку. Надо зайти сейчас на низ, зачистить. Мы точку серии. На Мы назад отбираем. Они сейчас все снизу заходят. по своим стреляет так да, бля там что-то мелькало и стрельба была но был враг да на мне на мне на мне на мне идут скроц к вам сейчас будут перепушивать раз гранаты гранаты гранаты убить Жека на четверт. проходите дальше Вот они, они с э, города идут МСП заблочено у нас, э, восточное, передай Блабла -бла на крыше, я его сниму, уйди Убил На сфере умирает сверху тоже Один Блабла э, -бла, либо ФГшка бла -бла, Либо Блабла -бла, либо ФГшка, уйдите мне на Норс наверх, чтобы ищите откуда идти. Я ушел oh, okay. на метку движения опять минометы работают с моей стороны очень много да идут очень... прям по мне проходят Нет, уходим на, на, на полимер ралли где-то слева от нас это... откуда идут шпрот с э, севера, востока, юга? вот как... куда я дорогу ралли красный но они сообразили, что мы к ним в спину зашли они конечно решили зачистить Если уехали Миномета вошел. у меня на мсп, если я выеду на кого-то у них минометы стоят в разных местах по одному возьми машинку с мейна и поедь наверное я не знаю, лучше вот, что так на пионель сделать Ярд падает в нашу сторону. Ради столько вставать. Блять, случай. Меня. Еще минометы вроде слышу справа, близко. Я бегу.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 Водителей снял. Левидиф. Вставай да. на МСТ, иди на вопрос. Ищи на вопросе, что у нас на западе. Меня подняли. Меня поставили подняли. вопрос. Они снова сбили. Прямо нет я рядом Гарик. я рядом вот прямо стою прямо у борта метка верная Дороги. На мне убил его, ВДК, убил его. Я помню. Жека, поставь метку. Мне сейчас нужно будет, что тоже потом помнить. Чуть выше к их мейну по этой пунктирной дороге. Буквально Взорвало одну. Взорвал ВТК. У меня в доме посмотрите. Где Где раз... На меня в самом низу, посмотри. Пунктирная такая дорога. Здесь? Нет, пунктир Здесь. выше. Мейну, по пунктирной линии одна клеточка вверх да примерную метку Нет. мне там поставь чтобы я потом понимал ралик заблочили поднимаю вас мы сейчас истеку кровью поднимай Жеку у них еще там что-то да, стоит ралик наш красный сзади сзади заходят Они yeah, идут no, no, no. с радиовышки С радиовышки МСП yeah. yeah. стоит на западе На радиовышке где-то Они oh, yeah. идут оттуда Окей okay. Идите пока, Ралик Окей, okay, жду Пойду сейчас Все эти взорвались. Убил его Будда. Я тебя подниму, поднимай поднимайся. Остальные... А Жека мне за минометами уйти? Послушай, на МСП заре... Мы слышали, ребята, МСП на западе, но нас, нет. Ни, а ни, я ни. знаю, где они просто. Ну, если они там же и продолжают стоять, я знаю, где они. От, запад, или на запад, иди, или от на запад от MSP я слышал. Нет, не иди, иди на на а запад не от не точки не от, от Bat Понял. Да, ну пинк это пиздец, конечно. Да, пинк это вообще жопа. Хоть раз можно что-то нафиг. Шаг вперед, два шага назад. На метку движения уходим все. Уже там я на метке пехоты сразу бегу, уже окей? Который впереди Нам надо зачистить низ, откуда они заходят, и запад, откуда метки стоят, там раллик стоит один точно Все, мы их всех завалили Пока раллик А, ты там, там Ребята, смотрите На юго Попарк умрешь, уходи на Таунхолл, на Саус, на низ от как умрёшь, ищи там что-то Я могу долго тут ещё бегать Уходите на бэк-ярд, мы теряем бэк-ярд Там возле меня идут. Возле меня пробежался один. На бакет, на бакет Они за... наши захватывают обратно. Ой, еще 16 минут, заебись, даже 13. 4. А, не совляйся. Возле меня пробегал еще один тип, возможно, где-то здесь раллик в домах. Дыми на митке атаки. Так, вот сейчас перед тобой дом будет, прямо в доме в этом, прямо перед да, тобой да, слева да. руки. Какой этаж Эрик был? Он там один на первом этаже был. Я так. убил его. Спасибо. Метки вопросов, метки атаки. Чекайте, а туда иду. Иду. Эрик, Эрик, лезка двое, лезет. Да, Убил. Там же. Это те были. Еще, еще, блядь. Наш ралли там. Забеги, кто-то, да потому что тут долго можно бежать. Дани, я убил. Дани, я убил. Э, просто иди вниз, уходи вниз, бла-бла, иниз, а не Просто пытайся в ту сторону. Наш нижнюю точку нашей. Нас на, на, на, на, на отхватили нижнюю точку, ребят. Неду с вопрос, 2 минуты. новый будет слышу минометы жека, От... жека От... на, на вопросик на... снова бежит отряд на... на метку атаки снова выдвигается отряд американцев пожалуйста поставь сюда метки не вставайте на ролике новый сейчас будет бежит. Я слышу чем близко миномета, их надо уже идти убивать. Тогда там с тебя и они жестко северную точку бомбят, жестко. Но пока точка наша. Да, минометы надо забирать. Баба, на направлении. Ну слышишь, вниз, вниз от ралика где-то. Вниз и влево от раллика. Жекай, это канал. Я не вижу. Погиб Убил? Эрик, что подключил? Точка наша пока и сила. На... Нет, нет, Ралик на вопросе, я думаю, где-то надо чекать Нет, где она, где они были да они там на старое место где? Очень... там где я тогда тебе говорил сейчас не могу тебе так сейчас объяснить надо найти ралли который стоит в городе где-то У нас очень мало людей в точке. Они уже подходят с севера. Нас сейчас уже захватят другую точку. Сейчас тебе помог. Я в с... моё... Они в моем доме внизу. Прот там снайпер с твоей стороны будет. Осторожно. Спринтирую. они заходят на метки движения, на вопросы надо уходить, еще правее Шпрот, они вот в этой Г-образном здании, южнее точки Фрали, я понял, да. у них справа стоит, но здесь надо заходить, короче они там через гор перелазят А, на мне логистика, припасы и миномёт открываем. А, Но ну, тут еще пехота успел заложить а У них разделены надо эти к... Надо пройти вот нам... как можно быстрее. Как можно быстрее пройти на вопрос Вот сюда и найти откуда идут Там раллики стоят Не с вами или дальше минометы? Э -э с, с вами, с вами, с вами на метку движения Нам надо зачистить сейчас по низ, если мы не... С зачистим пока тройка еще держится мы заберем там мы, мы потеряли низ снова на мне машина на метку движения на ходите MSP прямо в ней стою Боч, боч, выбил. Жека, нет, э, отставить. Смотри, Жека, между мной и крос где-то Ралика. только что выбежали трое из дома. Откуда-то. Чекайте все дома От меня От до бакярка. Теряем теряем Бакьярд теряем, да? Пулемет, уходи на крос да, теряем бэк -яр. Надо быстрее все делать, очень долго все делаем. Все, Эдек, выходи. Без лайка. Меня убили. На мне пеху ми взялись. Че? Тварь Все на ролике, кто умирает, вставайте Мы на. и бегите на бэк-ярд. Все проебали. Мы очень долго бегали на этой сам. Бессмысленные были заходы в ты. Нет, они были смысленные. Только надо было быстро искать и все находить. А Котра вытянул. Да, и Котра вышел, и я вижу сразу, что типа. Здесь, Боя, на мне, Жак! Меня, если что слышно, меня кинет на и, тебе? И, Поэтому можете, пожалуйста, извините командира Раним тебя! Командира, командира, на мне двое Во-первых, Кодров вылетел из-за тим -килов. Нужен командир новый Было. Он я видел, что я вылетел из-за тимкилов, его его за, из забанило из-за тимкилы. сколько там времени нашему ролику осталось, то не вижу. Две минуты. Новый будем ставить. Понял. Заходите тылу На мне пулемет бежит к Ралику нашему У них где-то вылет здание, Ралик Шинка едет ФГшку шку возьмите автоматику Более, кто, например, он весь, он Возьмите здесь, вот вставай на ролике выходи полностью сейчас он нас перепушат. кто без роли возьмите ФГ-42 вниз слесните и возьмите сейчас. этот автомат возьмите уже взяли тут я взял фг да. будто вот он в этом здании радист блин туда-сюда снуёт не вставайте пока не Сорок четыре теки блин еще фамилия Okay, Жека, блядь, ты меня слышишь, блядь. Жека, блядь, встань просто на базе, блядь, и не спамся там, блядь, больше на этом ёбаном раллике, блядь. не вставайте нигде пока блять никто Ищу. не спамтесь, здесь блять там не вапайтесь, блять уже все брали красный я... блять пиздец блять нахуй я думаю, что у тебя уже там нету ни блять минут. я думаю блять хули у меня блять тикит. блять заканчивается Только не вставайте, я вас прошу Все, кто-то умер Бла-бла и ВТК И Буда тоже Эрик и Шпро тоже, если вас убьют, пожалуйста Можно продержаться, можно продержаться Не вставайте Эрик, можешь... Он идет ко мне, сейчас погоди, погоди Сейчас своего будет поднимать. Его... Нет, он бегает вокруг дома, бегает. Сиди, не полезь, вообще не полезь. Только если вот там наверняка, чтоб если вы вообще не стреляю. В другом случае. гранату убрось, если он там ты его видишь, Снял его, снял, снял, отлично. Ой- ё... ⁇ Там еще возле тебя. Еще, еще, еще. Убегай. Убеги куда-нибудь. Пойдем в здание. Вот, Там одно здание с одним входом. Не, не выйти. Буда, зачем ты встал на раллике? и сидите, контрольте какой-то участок. Кто там, Шпрот и Будда. И все, не вообще никуда не бегайте. Мы, мы продержимся эти полторы минуты.